важных, очень важных спорт для тех, у кого может возникнуть согласно со стороны вмешаться в происходящее собрание. У кого может возникнуть согласно со стороны вмешаться в происходящее событие. Кто бы ни пытался помешать тебя создать угрозу для нашего, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незалективным и приведет вас к таким последствиям которыми вы в своей истории еще никогда. Кто бы не пытался включать время, создать угрозу для нас, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлив и приведет вас к таким последствиям, которыми вы в своей истории еще никогда. Shut up and sit down.